Молодые люди, всем добрый день. Сегодня я решил наконец-то подняться по тирам. И сегодня я буду играть с игроком по имени... Ты что, прячешься, Мэджикс? Алло! По имени Мэджикс. Его зовут Борис. Привет. Мэджикс, или же Борис Воробьев. Игрок команды Team Spirit. Проживает в Москве и заработал за всю свою карьеру 50 тысяч рублей. Долларов. Три раза становился победителем турниров. Являлся игроком только двух команд. Эспада и Тим Спирит. Ему всего 8 лет, но он уже в команде топ-6 мира. Ну а состав команды сам Мадиянг, Чоппер, Мир и Декстер. Сейчас за ним следит целые 3000 человек на каждом стриме. Как так получается, Мэджикс? В таком раннем возрасте. Мне 12, Эрик. Бро, ну я не подготовился. Бывает. Мне 12, Эрик. Да, я понял, бро. Хорошо Слушай, сейчас по сути у нас будет битва Ты Леон, а я Ворон Надо мне Леона поставить Да, я зашел, да, у тебя какое-то аниме Наруто Тихо, сейчас все будет очень четенько О, да, дружище Ворон против Леона Это битва, которую ждали долго Ну что ж, ты хоть раз заходил на этот сайт? Я хочу зайти, что это такое. Мне кажется, не работает. Француз... О... Это французский новостной портал. Кошмар. Да, да я угадал В натуре. 2021 год. Да, они... смотри, они постят о том, что CloudNein распались. Они новые новости пишут. Да. Новые новости. Вот это интересно. Французский Хел Реклама русская, чувак. у меня реклама заправок тут. Получается, ты. Как... Типа, как купишь машину? Машину? Ой, хочется BMW 5. F90, как-то так называется. Очень крутая тачка. Коплю и откладываю на нее. Ты сейчас без шуток. Нет, с шутками. На самом деле, это как-то... М8? Ну, конечно, да, М8, по-любому. Не, на самом деле, какая машина? Что может купить себе игрок топ-6 команды мира? Я же не хочу машину. То есть тебе не нужны вот эти все банальные покупки, те же квартиры, не нужно тебе это все. Тебе нужно... Обновить персонажа в Bravel Stars. Да-да, это конечно приоритет В какой-то момент я захочу машину И я куплю ту самую Audi R8 или RX8 R8 R... Ты сейчас серьезно? Ну конечно R8? Поживем, увидим Может быть я захочу BMW M5 F90 То есть топ-6 игрок мира может себе это позволить? Кто знает, кто знает Ну что, спасибо тебе за ролик, Magix Ставьте обязательно лайки И если будет 8 тысяч лайков, то мы сыграем с Мэджиксом Аимку Спасибо большое всем, пока Все, начинаем играть Мэджикс, когда я э, пишу твой ник, я всегда пишу 3 Почему не 3? Потому что, чтобы писать 3х, я еще слишком мал О, как только тебе исполнится 18, твой ник поменяется не уверен. Magic! Сделай сикер, uh, когда будешь на мажоре xxx, это шикарно. Идея хорошая, но. Два XA уже, так сказать, это то самое, что... с чем я живу. То есть ты не хочешь придумывать третий лишний. Не, ну да. Из двумя нормально. Я посмотрел uh, некоторые твои мувики, твои демки даже. Перед началом О, этой как... катки. Да. У меня вопрос. Как ты попал в спирит с такой игрой? Чувак, твой, твой уровень, это, наверное, максимум, не знаю, тир 3. Каким боком? Оказался достаточно, достаточно удачное время. Для кого-то неудачное, но по мне можно сказать, uh -huh. что ты, кстати, попал туда, куда надо, когда надо. Повезло. Так, и, и давайте портфолио небольшое. Magic э, недавно выиграл бумича на имке. Было такое, было на моем стриме. Счет был в конце игры 16.9 или 16.11. Тебе не стыдно? Ну, вообще немного стыдно, честно говоря. На своем стриме. И там уже были, наверное, комментарии. И он нави, на Типа... Ой. Я безумно нервничал. Ты же должен сам это понимать. Какой человек из спустсцены для тебя считается тем человеком, которого ты будешь уважать, даже если он сделает нечто неприятное? Короче, кого ты респектуешь? Сложный вопрос. Кто тебя бесит Сложный. в ФПЛе, бро? Бесит, бесит А, бесит, ой А чё, у тебя, есть, у тебя даже есть э, Такие? Ну, бывают, да, иногда Такие дни, там, встань, ноги ой. А, а ты смотришь а или дальше? тебе ещё рано, что было дальше? Там маты всякие А, а матюки, да я не смотрю, ты чего? В этом ролике я не буду материться, потому что Мэджикс попросил Ну да Такого не надо нам Материться это грех, этого не надо делать Это очень плохо кто матерится, тот очень плохой. Материться нельзя. А сколько у тебя кубков выбрал старси? В RalSarsi, сейчас у меня 5000 кубков. Ты сейчас серьезно? Ну да. FPL не пробовал пройти? Ну, пока что нет. Пока что нет, но в планах. Какая ты крыса. Леон. У Леона есть обилка. Невидимость. А, ты с Чувак, я же сказал, без обилок и без авупэт черофлишь? Я этого не слышал. Так, я взял больше раунда, чем у Ну тут действительно неплохо. Я думаю, с такой стрельбой. Я выиграл Бумич, бро. С такой стрельбой, да. Ну я выиграл бешут. Я, знаю, я да, тебе догоржусь, я, я, и... я в шоке. Ну это реально приятная новость. Ну, конечно, <coughs> поиграть Мэджиксу, это, конечно, зашквар. Еще, еще игра не окончена. В волейболе. Игра не проиграна, пока мяч не коснулся пола. А можно тебя убить? Да за шо? Подожди, Мэшекс, это же зашкварь, если ты мне проиграешь, а я, я не хочу выигрывать. Зашквариться ж не стоит так сильно. Нет, нет. Я, у меня характер проигрывать, когда я уже выигрываю, поэтому допы будут 100%. Но если я так сказал, значит ты уже расслабился и поверил себе. себя. А может быть и нет, а можно тебя убить! У меня такие же были эмоции, когда я... Что это такое? <свеч> у меня такие же были эмоции, <свеч> когда я играл с бумичем. Но на допах я, ему, я его выиграл. Надеюсь, что это повторится. Кстати, я спотел, чувак. Я тоже, я очень спасел. Сильно. Я чувствую прям, как Давай на по моей спине. О, но мне же нет 18 тысяч, Вырезаем. Вырезаем, в натуре. Ой-ой-ой, Мэйджикс. Ну все, я, я посыпался, бро. Но все? я взял у такого... Талантливого игрока топ-6 команды мира 15 раундов Ну, мы ой, играем в БУ-3, Бу, Бу если что? Не, Еще Не, вот рад, не вот радуйся, на. не радуйся, бро У меня 100% шотов, я только в голову убиваю Ты серьезно? Ну да Ты что? Ты ой, за... ой, ой, ой, ой, ой. Блин, Мэджикс, как мне обидно сейчас было проигрывать, кошмар Но ролик подлиннее будет, это во-первых Во-вторых, у меня есть второй шанс Обыграть тебя в этой, в следующей катке И в третье Небольшая рекламная интеграция Прямо сейчас мы на сайте GGDrop И тут есть такой вот барабан бонусов, который Вы можете прокрутить совершенно бесплатно Не падает 3 случайных скина при пополнении 600 рублей. Так, ну давайте попробуем а, Через а, Визу. Я только что закинул деньги а, 23, блин, 200 рублей Всего. Если что, я теперь не могу Прокрутить барабан еще раз, но если я введу Промокод DMRetake, то я запущу барабаны еще раз. 35% К депозиту. Огненный кейс. 97 да, сегодня как-то у нас не слишком все хорошо Пошел 900 рублей Все, я думаю, что на этом я возьму паузу Потому что мы хоть что-то подняли Ссылочка на g есть в описании Ну а мы идем дальше Вторая катка прямо сейчас начинается Я играю против Мэджикса топ-6 мира Гребаного мира Мэджикс, когда будет топ-5? Уф, ну как только так сразу На ближайших турнирах попробуем исправить это Мэджикс, кого кикнешь из состава? Будущее. И своего. Ну is давай, скажем Никто не знает, бро. Я, я, я включу здесь запикиванием. <музык> да не. О, подожди, он уже хорош. Ну, хотя. Зам... Ну, не знаю, слушай, ну ты, конечно, <свистит> лицемер, жесткий, чувак. <свистит> ну, ты сам понимаешь, да, это. Это жизнь. Это жизнь. И, да. и побеждаю только сильнее, согласен? Ну, конечно, да. Насчет разминки. Мэджикс. Как ты разминаешься гребаным дм Ай-яй-яй. -а -а ну. Разминаюсь? Два ну, часа в день Да, но я тебя не вижу этом... я, я, я, у тебя не, я тебя не вижу на себе шоке Так я на б-хопе играл вчера и Сегодня я пришел со школы И стрелял поменьше, чем два часа Школа? Ну, конечно, да Не забывай, мне же 12 лет Опа Опа, опа Крыса опа, ты я... Леон, гребаный Чувак, ты такая крыса И своих типов хочешь Эрек. кикнуть из состава Обходишь Такова жизнь Такова жизнь, Эрик То есть А ты в ней Мэджикс Хочешь жить, умей э, уворачиваться от пуль. Я этот ролик должен буду отправлять на пруф вируса э, про. Я думаю. Я соболезную, если кто -то этот ролик кто-то будет смотреть. Форза. <laughs> форза? ты force работаешь. Oh ты спирит, боже, я забыл, я забыл, что ты спирит, дружище, <свят> чувак, <свят> <свят> ну это жизнь, ты сам понимаешь, конечно, <свят> погода хорошая, погода чётенькая очень, если я шел со школы, солнышко цветело, а у тебя портфель из Бравл Старм? Нет, к сожалению, нет, но я вот недавно увидел такой очень крутой, Чувак, шуток, купи его Ну конечно У ты... мальчика, у которого я увидел? Ты больше не только топ-6 мира, но и еще топ-1 школы Ну нормально да, Я думаю, не только школу выше, а уж там, района, города Это ж какая, насколько престижный предмет Рюкзакс Бравл Старс Чувак, еще... а какой там персонаж будет? Все сразу или один? Леон, я думаю я Чувак, думаю, ну это имба полная, понимаешь? Типа все, все девочки твои Ну сейчас без шуток, ты приходишь в школу да. А ты обычно, ну, к тебе относится как к школьнику или шарит кто-то такой? Учителя? <звы> Нет, учителя не шарят уж, а вот пару одноклассников знают. Посмотри, а хоть классная Посмотрю, знает вот. кто такой? Классная, да. В большинстве учителя, не, не знаю. Вот, э, бывают, подходят младшеклассники, говорят, о, это Magic там, или здороваются, или просили сфоткаться. Ты Такая фоткаешься? Вот было такое Неделю назад примерно Какие-то восьмиклассники подошли ко мне Говорят О, это Мэджикс, ты Magic, Здорово, ты учишься? Я говорю, ну да, да Это Можно? Можно сфоткаться? Я говорю Ну ладно, давайте И выстроился, так сказать, очередь из шести мальчуганов Ну я не мог отказать, ты же понимаешь Какой у тебя не... рост? 175 Ну как ты, только чуть ниже Я не 175 Я знаю Я 175 А я не 175 Ну да Неплохо Куда я ты, куда ты на смелости выходишь, Magic. Слишком, слишком потная игра. У меня аж вот У тебя все? немного. Слушай, согласись, на ФПЛе ты так не потеешь. Именно физически, ну согласись. Нет, на... нет, я вот... Да я тут не только физически потею, я тут и морально. Я же тут переживаю очень за результат, ты же сам понимаю. Конечно, если ты мне проиграешь, это же такой зашквар. Ну все, я тебе сейчас в спа уложу. Только попробуй. Ворон может превращаться в дикого зверя. Oh. Ты реально Swiss people, чувак Это дисреспект. Это total disrespect. Я yeah, bro Ой-ой-ой ой ой Злишь, злишь Так нельзя делать Пошел Как? Кто за шо? Я же Жизнь. сейчас Это... ссылку на сайт Напоминаю. Я перед игрой тренировался на IMDM Зашел в интернет-браузер, включил IMDM И подключился к родному серверу Но выбрал локацию по пингу, которая мне подходит Дружище, да. я выиграл у Мэджикса один-один. Это счастливая Magics. случайность. Такого не было. По сценарию Что вообще у было. нас 2-1 а, должен быть в твою пользу, помнишь? Ну, конечно. Ну все, да. давай. И Киви тот же? Э, да. Фиш. Скажи I'm мне, ready. ты готов? Ты, под, ты подрубаешь какую-то обилку, да? Ну, конечно. Я ультону сейчас. Ах. Так, а главное я... не падать духом. Главное держать себя в руках. Это было очень неплохо, дружище. Наверное, твой конечно. самый лучший килл. Ну, за третью карту, ну да. За три карты это очень хорошо было. Солидно. Ой, какая крыса. Смотри, ждал, пока я выйду по... ай яй повезло, бро, повезло. Что, что ты ешь, Мэджикс? Ой-ой-ой. Домашняя ем? еда? Ну, конечно. А ты что ешь? Я ем иногда домашнюю еду, но редко. Ой-ой-ой-ой-ой! Все, все, все. Я вошел во вкус. Эрик, это game over, game over для тебя. For me, yeah? yeah exactly. Чувак, он еще армянский знает. чё за бред? <laughs> а, нет, нет, нет, нет. нет. Это жизнь, Эрик. Ладно, даже... в любом случае, одна карта, это один... одна карта выигранная, уже хорошо. Сейчас я Чувак. тебе покажу настоящий дизреспект. Какая ты крыса, господи, Мэджикс, сейчас, ой, какой ты в тайминг в матч Мэджикс, а где ты играл в Я играл в Эспада Овердрайв связан с твоим поиском? поиском? Ну, конечно, да, Овердрайв меня туда и пригласил Он меня пригласил в какой-то момент туда на тест И меня туда взяли Ты благодарен ему? Да Ох, я там такую трехочковую закинул Никто этого не видел Не, не, видно будет Коля, покажи, пожалуйста Холли это мой друг, которого а. никто не видит Я с ним общаюсь каждый раз. Тот самый невидимый друг? Да У тебя есть такие, брат? А, ну боюсь, что, Эрик, у меня для тебя плохие новости Немного плохие новости А Мэджикс, это ты что? Ты это, что? Одна, это, это одна Это первая, а вторая? А вторая, все. А вот все. Вот, вот Держи. она, наконец-то Почему игра? ты не играл в прошлых так? Потекла игра рекой. Как? Как, что? как Не, я бы сказал, но я... люди кушают Приятного аппетита каждому, кто смотрит этот ролик Прямо сейчас я вам покажу красивый шот Чтобы у вас бы аппетит бы просто приподнялся За да, шок а За аппетит зрителям А, ну, ну ради аппетита, да конечно, можно, да, я согласен Это святое дело Ой, на уверенности, да? Ну конечно, дружище, против тебя еще боятся, ты что? Какой? Я его обманул, как школьник А, ты ешь, школьник Ну да, я ех, школьник Сори, какой же уверенный 12-летний Мэджикс Так, я боюсь, боюсь, я уже начинаю нервничать Тот самый момент, когда коленки начинают дрожать Ай, Мэджикс, все, ты сейчас, наверное, расслабился У меня есть момент оторваться на этом его чили. Ладно, не убил Крыса, ну выходи уже, давай Чувак, я, я в скримеры, я не, не люблю скримеры Чувак, выходи уже, гребаный Мэджикс Бу. Бу. Бу! <свят> <свят> Ладно, ты хорош, бро. Ты хорош, рад Это было <свят> очень хорошо, Ребята, <bro>. Ребят, <свят> это, это конец был хорош. Слушай, ты был... Ну, Счет очень хорош. Ты хорош. Мне было приятно поиграть и выиграть вся одну карту. Очень, очень сильный Эрик с той стороны. Я ожидал гораздо меньшего. Ты же понимаешь, это. Спасибо большое всем за просмотр, это была Аимка с проигроком по имени Мэджикс. Все ссылки на Мэджикса есть в описании, ну а также на команду Team Spirit, в которой он участвует. Всем большое спасибо еще раз, ждите новый ролик, особенно Аимку с проигроком, кто же будет следующим. Пока!